За север! Вперед! К победе! Завтра настанет лучший день! Рота! Вперед! Марш! Ее величество знает, что делать! Я покажу своей матери, что она ошибалась. Король должен принимать трудные решения. За Лирию и Ривию! Становись! Вызываю тебя на бой! Жатву вместо жито-черных косить будем? Эх, надо было слухать мою бабу. За Лирию! Раз родила мать, раз и подыхать! Да здравствует мэва! Лирия! Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Боги, храните королеву! Да королеву до а последнего вздоха!